Сет, Экспресс. Супер. Современный. Эффективный курс. English, Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатьюк. Сегодня у нас короткие фразы на английском. Дорогие друзья, нам необходимо сказать на английском. Например, доктора пошлет, доктора посылает, доктора послали. Что это за предложение? Доктора пошлет. Мы знаем, что есть актив и есть пассив. Если доктор читает, доктор пишет, доктор покупает или продает, или доктор не улыбается, доктор шьет, или доктор не броется, это все в активе. Это актив, если доктор что-то. Если доктора моют, доктора броют, он в пассиве. Если доктора пошлет в данном случае, значит он в пассиве. Итак, доктора пошлет. Какое время? Будущее. Доктора посылают. Какое время? Доктора посылают. Настоящее. И доктора послали. Это прошедшее. Прошедшее. Доктора послали. Итак, как сказать в пассиве? Доктора пошлет. Доктора пошлет. Вы видите, что здесь в этом предложении для того, чтобы сформировать его правильно, используется глагол be. Be. Это всегда так. В данном случае доктора пошлет. Это будущее время. Значит, используется элемент will и глагол be. Это самое главное правило в пассиве использовать глагол be. Вот он. В будущем времени be, в настоящем is и в прошедшем was. Доктора послали. Это же прошедшее время. Значит, was. Должен быть использован глагол быть в прошедшем времени. Was. А основной глагол посылать. To send. Он имеет вторую форму. Это sent. Send. Send. send. Send. То есть буквально послали, будет послан или посылается в настоящем времени. Все равно он нигде не меняется. Сент, сент, сент. Это говорит о том, что доктор находится в пассиве здесь в будущем времени, потому что есть элемент will и глагол быть здесь в настоящем времени, глагол быть из, и э, доктор будет отправлен сент или послом сент и в прошедшем времени глагол быть это was и sent доктор будет послан таким образом для того чтобы сформировать пассивное предложение доктора моют или доктора пошлют или доктора броют значит необходимо использовать глагол быть в будущем времени в настоящем времени или в прошедшем а основной глагол пошлют, помоют, поброют. доктору прочитают, доктору напишут если это в пассиве основной глагол, пошлет, помоют, попроют, почитает, Берется вторая форма глагола в прошедшем времени, если глагол правильный. Если неправильный, то берется третья форма глагола, третья колонка. Если доктора не посылает, значит нужно вставить после вилл отрицание нот в этом месте. Или в этом месте из нот, из доктора не посылает, или доктора не посылали, за доктора вознотцем, вознотцем. А теперь <coughs> те же предложения, только <coughs> в другом э, понимании. Здесь мы говорим доктора пошлют, а здесь доктора пошлют за, доктора посылает за в настоящее время. И доктора послали за. Ничего не меняется. Только добавляется <связывается> <связывается> за. Это for. for. Ничего сложного нету, дорогие друзья. Надо помнить, что в пассиве используется глагол ⁇ быть ⁇ в настоящем, прошедшем или будущем времени. ⁇ be, is, was ⁇ Это самое главное. А основной глагол идет в прошедшем времени, если он правильный. Если неправильный, то третья форма глагола из таблицы неправильных глаголов. Вот и все. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Питер Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно кликайте. Всего вам доброго. So long. Пока.